Всем привет! Вы смотрите телеканал форума Свободной России, ну а мы продолжаем следить за событиями в Афганистане. У нас на связи Саид Мирвайс, президент Ассоциации афганских выпускников вузов стран СНГ, русскоговорящий человек, который сейчас находится в Кабуле и может рассказать нам о том, что там сейчас про происходит. Саид, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какая обстановка сейчас в городе, что происходит? Я вот буквально пять минут назад э, вернулся, сам съездил, посмотрел. В городе вроде жизнь налаживается потихонечку. Э, народу, конечно, не так много, как раньше, но на улице народ уходит. Никто, никого не боится. Есть представители дивизии «Талибан», их не так много. Но основные здания и места полицейские, остальные места они взяли под свой контроль. Э, магазины еще закрыты. Ну, так сказать, что жизнь потихонечку приходит в свой ритм. Но не таким темпом, как хотелось. Я правильно понимаю, что никаких репрессий пока вот в данный момент представители движения «Талибан» не осуществляют? Абсолютно нет. Вы знаете, я специально подошел к ним, поздоровился, думал, посмотрю на их реакции. Очень вежливо, очень добродушно, прямо с улыбкой поздоровились, поговорили так пару слов и никаких репрессий, тем более они же объявили всеобщую амнистию всем. То есть уже объявлена всеобщая амнистия, да? Да, да, и, судя по всему, они будут держать свое слово, и так и будет, то есть, то есть никого не тронет. Во всяком случае, а амнистия у Кому именно имеется в виду э, страна, которая осуществляла сопротивление талибам, да? Ну, и скорее всего, наверное, речь идет о тех людей, которые работали на власти, э, которые работали с американцами, но все же боялись, что вот они приедут, там, то, кто, кто с властями работал, то на американцах работал, э, их могут э, наказывать, но они сказали, что те, которые работали, они могут продолжить свою работу, и никого не тронем. Я понимаю, что вы рискуете, находясь там. Возможно, что вы не можете всего сказать, что хотите. Но не кажется ли вам, что это такое временное затишье перед бурей в будущем? Может быть, они начнут реализовывать свою жесткую политику позже? Ну, поживем, как говорится, увидим. Во всяком случае, вот первые шаги, это обещания, они делают именно так, как обещают. Обещают они mm. много хорошего, скажу вам честно. Во всяком случае, никого не трогать, ничего не закрыть. Но нас, во всяком случае, это устраивает, если все это будет соблюдаться. А у нас что, есть другой выбор? Я понимаю. А что-то известно о правах женщин на данный момент в Афганистане? Вы знаете, они же тоже говорили, иметь тоже чуть -то что это. Талибан, которые вот, многие представляют талибан 20 с лишним лет назад, наверняка они тоже изменились. Вот они, например, говорят во всяком случае, что женщины могут ходить, э, но чтобы хотя бы носили хаджаб. А так mm -hmm. как Афган, Афганистан мусульманская страна, ходить хаджабе это нормальное явление, я думаю, это, если действительно так будет соблюдать, это будет очень хорошо. Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Вы знаете, дело в том, что сейчас в интернете вот интернет облетают страшные кадры а, людей, падающих с американских самолетов. То есть, видимо, часть жителей Кабула пытается вылететь, даже просто цепляясь за летающие самолеты. Вам что-то известно об этом? Да, конечно, все об этом говорят. Вы знаете, тут, это вчера, во всяком случае, такой хаос и паника возникла после того, да, когда президент уехал, страну оставил, и такой вакуум власти создался в Афганистане. И причем-то вот кто-то распространил слухи, что приехали самолеты и забирают всех подряд. До сих пор бывают вот такие слухи, что действительно вот американцы якобы забрали, людей вывозили прямо без документов, без визы. И после этого народ видимо по сарафановому радио друг друга передавали и все бегом в сторону аэропорта и настолько это правда нет и кого-то возили и тату, вот эти слухи кто-то распространяли народ конечно поверит и всем же ведь жить хочется и нормальные хорошие остановки обстановки поэтому и народ поехал в сторону аэропорта но это не значит что все афганцы туда хлинули большинство понимаю, афганцев да. я дома Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, вот сегодня поступило заявление официальных представителей движения «Талибан» о том, что э, война закончена, цели войны достигнуты, боевые действия больше вестись не будут. Э, так ли это действительно? Во всяком случае, вы знаете, если скажу вам честно, я и не боюсь, э, многие э, вот, ради приходу к власти «Талибан» из-за того, что у них появилась надежда на мирную жизнь. Вот 40 лет мы афганцы живем в войне. Очень тяжелых. Может быть, хорошие были демократические условия, но война же шла, люди погибали, в взрывы. А сейчас действительно появился хороший шанс, чтобы война закончилась. И скорее всего так и будет. Во всяком случае, для этого надежды больше, чем раньше. Ну что же, спасибо вам большое. Мы желаем лично вам удачи и удачи всем вашим соотечественникам. Будем надеяться, что в будущем все обойдется без эксцессов. Ну, а с вами были телеканал Форума Свободной России и наш спикер прямо из Кабула, Саид Мирвайс. Саид, большое спасибо вам и всего доброго. Спасибо вам тоже за добрые пожелания. Нам как раз удачи учить хватает. Спасибо. Всего доброго.